Погнали, друзья! Ну а у нас, ребятки, снова новая совершенная экшен рпг на канале под названием Незамудренным. Ега, друзья, это у нас Значит, Action RPG с процедурной Генерацией карты от румынских Разработчиков, которая Как уже ясно, из названия основана На славянской мифологии, прибавленной Большим количеством юмора И стёба. Главный герой у нас Однорукий кузнец Иван Которого везде и всегда преследуют Неудачи. Ну что ж, вот Давайте-ка поиграем, попробуем за Ивана Ну и посмотрим, в принципе Что же это за РПГшечка такая В данном выпуске я подробненько раз Расскажу и покажу, что это за игрушечка такая. Надеюсь, получится у меня, ребят, сэкономить ваше драгоценное время. И помогу вам с выбором, а, стоит ли играть в эту игрушечку или же нет. Она есть на просторах Стима. Можете искать, качать. Ну и все необходимые ссылки, ребят, на данную игру вы найдете в описании под данным видео. Оставляйте свои комментарии, ставьте палец вверх. Ну а мы приступаем к прохождению. Добро пожаловать, гости, дорогие! Рад видеть вас. Скажу привет. Что привело вас, чтец, говорит нам. Уже очень нужен ваш совет. Ега, гостяная нога, ега, великая, э, все это я. Ты хочешь управлять судьбой царя? На его трон я нашу печаль злой и беды нашлю. Какие-то бабки у нас тут вот стоят, разговаривают, да? То есть решают судьбу царя. Ну а мы тем временем перемещаемся в королевство. Законный царь, как всегда, был зол, и испытания не прошел. Так. Сказал он мне убраться прочь. Красноносый царь. Лишь хлебом мог бы мне помочь. Какие-то стихи просто у нас пошли. И когда стража прогнала меня от врат его, я сразу выбрал заклятие и наложила на него проклятие. Вот какая бабка, а. О, я уйду, но знай же, царь. Как ты относишься к другим, тебе вернется, будь, будь учтив. Кого преследует ужасное несчастье, займет твой трон и свернет одночасье. Но если силой э, ты его убьешь, все царство превратится в прах и ценность ему грош. Корону сломала, куда-то испарилась эта бабка. С тех пор он каждый день искал. Несчастного, чтобы, чтобы к нему попал. И вот нашел Ивана кузнеца. ку такой типок. Без оберега, без руки, кольца. Без руки кузнец. Трудновато, наверное, ему приходится. Да, ребятки. Вот такая игрушечка, пожалуйста. Я думаю, заслуживает нашего внимания. Ига, подруга, послушай, пойми, опыт, ты наш на время возьми. Руками Ивана очень нам нужно. Волю твою исполнить нужно. Как-то бессвязно они говорят. Кузнец! Так, обращается к нам царь, я так понимаю. Да, ситуация, ребятки, началась уже. Э -э, Экшн-РПГшечка уже, смотрю, а все крутится. Так, да, мой повелитель. Двоечка, что-то непонятное. У меня есть имя. И четвертое... А, да, давайте-ка ответим. У меня есть имя. Агрессивно ответим. Меня зовут Иван. Не болтай лишнего, кузнец, говорит mencionом. нам царь. Ты работаешь в деревне, и ходит молва, что беда ходит за тобой по пятам. Да неужели? Сломанные мечи, согнутые гвозди, раздобленные шлемы, раскрошенные колеса. Все, что ты когда-либо сделал, превратилось в пыль. Ты приносишь всем нам лишнее счастье, говорит там царь. Вот гад такой, а. Так, позволь мне все объяснить. Давайте-ка мы объясним ему. Однажды мы с бабулей были дома, и она сказала мне. Так. Ой, Иван, снова все мои... Иглы сломаны, не мог бы ты выковать новый для своей бедной старой бабули? Конечно, бабуля, я сделаю для тебя несколько новых игл, которые будут настолько крепкими, что ими можно будет сделать цепи, вот только железо что-то там. Будь осторожен, Иван, не беспокойся, если в мире есть невзгода, я то я еще с не, не знаком с ней. И коли будешь траствовать ты поищи в путешествии себе жену. Попутно, значит, на бабушка дает такое наставление. Я еще смотрю, кузнец бравый, молодой такой толстячок, да. Наелся тут, напился и побежал, ребятки, творить великие дела. Так, ну что, это, это я так понимаю, моя кузница. Вот так вот мы умеем орудовать молоточком. Вот так вот мы умеем... Да, это что-то альтернативная атака. Умеем перекаты делать, да, вот такие вот. И также можем направлять... Так, позже в этот день я шел по прекрасному лесу и даже не подозревал, что меня ждет. Так, откуда мы вышли-то? Из палатки, что ли, этой? Это типа наш дом или что? Ладненько, давай, Ванька. Ванька, давай, погнали. Нам нужно искать железо для нашей бабульки, чтобы выковать ей иглы. Деревья-то можно отрубить? Нет, нельзя. Так, ладно, идем. Все, мы... Что у нас? там? Нажмите использовать молоток. Мой путь был перекрыт, мне пришлось пробивать себе путь молотом. Вот так вот мы можем, ребятки. Да, можно молоток наш бросать. Это альтернативная атака на правую кнопку мыши делается. Ничего такого. Ничего такая графика, да, такая мультяшная, сказочная, приятная на самом деле на глаз. Так, так, так. Это что, шипы у нас, да? Мне пришлось пробираться через шипы. Нажмите Space, чтобы увернуться. Это вот так я могу увернуться, что ли? Я, я не пойму. Так, давайте попробуем. Так, да, мы можем вот так вот таким кувырком а, пере пере перешагивать через эти препятствия, не уколовшись, я так понимаю. Ну, ладненько. Надо мной... За... Надо мной нависали дикие животные, я был готов драться. Так, нажмите правую кнопку, чтобы питать молот это я понял уже. Так, так, так, где дикие животные, что-то я не вижу никого. Оу, оу, это что, у нас дикие животные пошли? Нифига себе волчара. Волчара размером, блин, с корову с какую-то, так, или со слона. Это что, кабан такой? Тихо, тихо, тихо, что-то мы совсем не уворачиваемся. Ну-ка, кабанчик, иди сюда. Что-то где-то мне это уже встречалось, тема с кабанами, да с прочими... Это прошлая игрушечка, ребятки, которую я обозревал ровно вчера. Поэтому, если кому интересно, можете посмотреть. Ну, а мы продолжаем. Так, нажмите это. Мы поняли. Идем дальше. Дикими зверьми мы разобрались. Устав от боя, я вышел на поляну. И там меня ждали проблемы. Так. Полянка. Никого нет. Где проблемы? А, нам надо типа прорубиться сначала через кусты. Так. Дальше что? Опять нас закрыли. Лихо. Дорогой странник с красивым лицом. Что привела тебя сюда, в логово? Лихо. Так, значит, какая-то женщина старая у нас. Бабулю по -по на пороге оставил я сюда, на поиски волшебной руды я пришел. Что ищешь? Чары волшебные, ты здесь зашел в тупик. Сопутствует ли тебе удача, мужик? Все сказками говорят просто, не сказками, а стихами. Так, я не верю в удачи, злого урока не существует. Я проклял невезение, злой урок для слабаков. Давайте так и ответим. Злой урок, я думаю, это всего лишь сказки. Усердная работа и терпение всегда дают свои плоды без опаски. Значит, ты не веришь ни во что Все ясно с тобой Похоже, что судьба благосклонна ко мне И не напрасно, говорит нам бабка Пойдем со мной, пока не похудел Слопаю тебя как раз ты на мой ужин успел Отлично, сейчас мы ей наваляем Так, твой ужин Поздно уже, пора есть А ты как раз оказался здесь Так, мы сейчас, похоже, ей наваляем Теперь ты узнаешь, что злой урок это правда Ведь это и есть имя мое А ты беда моя А ты моя, моя еда, это оправданно Вот так всегда, ребятки Бабки хотят съесть нас. Какие-то бабушки. Тихо, тихо, тихо, тихо не дерись ты так. Я молоточком могу в тебя закинуть. Она тоже как, смотрите. Так, мы, мы сможем, нет, ее победить вообще? Нет, что-то она сделала. Что-то она меня, похоже, глушанула. Бабка, угомонись! Когда, когда устал от боя, я взмахнул я молотом с плеча. Она внезапно засмеясь, разбила молот, не боясь, ни хрена себе! Как она так смогла? Я бросился бежать тот час. <laughs> Такое выражение. Без шанса на молитву. И тут прервал вдруг мой обзор, торчащий в дереве топор. Но как удача вдруг достала, я понял, что рука застряла. И занесла смертельный нож над головой моей. Ну что ж! Пока она надо мной качалась из стихи, я вернулся, но попалась рука под, под нож и так далее, она про руку не забыла, я еле ноги волок. Вот такие ребят на стихи. я побежал, но кровь лилась, ручьем капля за капля, я думал, что смогу, но грохот услыхав, что-то там, я в брызгах крови вниз упал, и что? Тогда сознание потеряв, я слышал плач, он мой, отстань! Что-то как-то много болтает наш ван, я смотрю, да? Но руку, короче, оттяпали мужику, и теперь он помнит, что истекший кровью проснулся я в деревне с адской болью, и что дальше? У нашего Ивана, ребят, проблемы. И опять мы перед царем. Рассказали мы ему историю. Это очень грустная история, но она подтверждает то, что злой рог будет вечно преследовать тебя. За это я должен изгнать тебя, я должен изгнать тебя и запретить возвращаться обратно. Вот такой вот царь, но я... Но я, милосел... Милос... милостивый государь, вместо этого я дам тебе шанс доставить мне нечто ценное, что позволит вернуть тебе доброе имя. Что же он хочет? Оступай в дальний и верни мне силушку богатырскую. Квест, ребятки, у нас начался, и я так понимаю, сейчас начнется геймплей. Но, ежели вернешься ты с пустыми руками, моя стража мигом прогонит тебя прочь. Так, мне нужны деньги, наверное, да? Так, что хвастаться будет по-твоему? Ну ладно, давайте согласимся, не будем тянуть кота за хвост. Да, мой царь, слушаюсь и повинуюсь, я уже иду, говорит наш бравый Ванька Кузнец. А теперь отправляйся в путь и не возвращайся обратно без силушки, Богатырскай. Черт побери, я как с одной рукой-то буду воевать? Ну да ладно, погнали. Погнали, ребятки, исполнять квест. Давайте посмотрим, что у нас имеется. Что-то я не вижу, где у нас инвентарь. О, на тап у нас, ребятки, инвентарь. Это наш молоточек, который сейчас... Который мы сейчас орудуем. Ну, давайте, выходим. Так, Е, выйти. Выходим из дворца, и мы попадаем в открытый мир. Интересно, карта здесь есть? Так, вижу уже наше здоровье. Вижу уже наши 70. Это что у нас такое? Это у нас стамина, наверное? Да, я не знаю. Ну, давайте, посмотрим. Так, что-то там такое. Рыбак, что ли, рыбачит? Нам туда нельзя. А, да, ребята, игра все-таки ролевая, но тем не менее она немножко... Оп, курицу замочили. Но она немножко линейная. Немножко линейная, а музычка ничего такая прикольная. То, что мы направляемся по строго выделенному пути. Тут нас встречает, это похоже наша бабушка, с Том, бабушка. Иван, мальчик мой. Я знаю, что случилось. Гадкий царь отправляет моего мальчика за 3-9 земель вместо того, чтобы искать жену. Она на своем зациклена. Бабка, найду я женой, не переживай. Что собираешься делать, Иван? Нельзя напрасно тратить время. Задание получено. Не переживай ни о чем. Это шанс добыть золото. Так, задание. Нельзя напрасно тратить. Не переживай ни о чем. Да, надо так и ответить. У меня уже есть силушка богатырская, моя собственная. Теперь осталось лишь найти немного и для царя. Я сделаю это в одно мгновение. Правильно. Ах, Иван, какой же ты глупый, послушай. Послушайте. Что она нам хочет сказать? Я знаю историю, которая давно была подзабыта. В ней говорится о яблочке, которая может любого сделать таким же сильным, как бык. Думаю, ты мог бы преподнести этот фрукт царю. Яга знает, где его найти, к тому же до нее рукой подать. А где? Говори. Где мне найти это яблоко? Я не знаю, где найти яблоко, но баба-яга сможет тебе помочь. Ну что ж, снова пойдем к ней. А если известно Ей известно все, что растет в этих краях. Баба-яга. Могущественная ведьма, живущая в чаще леса. Ее избушка стоит на, круты... на курьих ножках. Я расскажу тебе старое стихотворение о ней. Так, ну может хватит уже бабушка. Давай-ка, я уже тут заданием озадачен. С опаской, дочь... с опаской ночью ходит и... ходит и в лесу. Там рядом с Егой напротив избушки череп на пике. Стоит разная, разная люта. Еге говорит. Ну давай еще. Совет может дать колдовством одарить, а может и в Печи приготовить. Меняйте мне напугать, бабка. Если ты найдешь ее, она сможет дать тебе ценный совет. Ну что ж, будем искать, да, отыщу ее. Да ничего не ужасного здесь нет, я просто ее отыщу я и все. Отправлюсь к ней. К ней, короче, пожелай мне удачи. Я рада, что ты послушал меня, но ты же не собираешься идти с пустыми руками. Ей нужно будет что-то подарить при встрече. Давай мне кота своего я ей подарю, пусть она его сожрет. Говорят, что а лучший подарок для нее это чер червивая кость и тряпка, пропитанная потом бедняка. Червивая кость. Что это такое? Где же я найду черв червивую кость-то? На кладбище, конечно же! Ванька, ты чё? А, но, не, но, не, но не выкапывай сам, прости, попроси гробовщика, у него должны быть кости из старых могил, которые он чистил. Окей, дело принято, дело понято, а под бедняка... Че его где искать-то вообще? Да, это легко. Поговори с фермером-косарем, -кос... который живет за церковью. Он самый бедный крестьянин древний. Он его... Он его брат. Все понятно, бабулька. Я уже понял тебя. Так, задание получено. Я должен идти. Я пойду к ним, бабуля, и попрошу их о помощи. Вот, возьми несколько копеек с собой. Тут немного, но это все, что у меня есть. Спасибо, бабушка. Ты очень добрая бабушка во всем белом свете. А теперь, ступай, Иван, помоги им, если понадобится. И зайди ко мне, прежде чем уйдешь. У меня еще есть что тебе сказать. Я, я хочу дожить до того дня, когда ты женишься. Короче, она про свое все. Я даже ни слова про жену не говорю. Она про жену да про жену. Прежде чем отправляться в путь, зайди в свой дом и смастери себе оружие. Оно пригодится тебе во время пути. И коли будешь странствовать, ты поищи путешествие себе жену, нам говорит бабушка наша. Ладненько, в общем, задание понято, задание принято. Где наш дом? Вот это наш дом. Выйти, войти, да, это, ребятки, наш дом. И здесь, я так понимаю, мы можем что-то сковать. Так, заходим сюда, и мы можем, ребятки, смастерить что-либо. Но нам сейчас мастерить нечего. Молот у нас есть, который у нас, в принципе, уже есть. Мы можем, я так понимаю, его... Как-то улучшать, я так понимаю, у меня есть какая-то руда, так, а что мы сделаем с помощью этого, так, создать, подтвердить создание, вы уверены, что хотите создать этот предмет, а что, в принципе, молот-то есть же у меня, зачем мне создавать а, смертельно опасный металл, так, ладно, в общем, я думаю, что мне ничего не надо сейчас создавать, пока у меня есть молоточек. Собрать руду, так, а что у нас тут из этого сделать можно? Ничего не сделаешь, так, выйти, обновить наковальню, так, улучшение обновлений, что-то, короче, много, так, улучшение, добавил улучшение при изготовлении, ковка, железная броня, то есть железная руда, я думаю, что все, аварийное обновление, так, врезать руну, руду. В общем-то, все, пока что. Так, а выйти, значит. А, ну что ж, пойдемте дальше. Тут что у нас? Тут можно отдыхать. Сейчас на время отдыхать, царь в ожидании. Про... Все правильно. Так, здесь что у нас? Гардеробчик. Взаимодействие. Здесь что такое? Что это такое? Так, руда. Колесо телеги. Так, я возьму с собой этот кусок руды. Возможно, она мне пригодится при изготовлении каких-нибудь вещей. Так, так, так. Колесо телеги. Возможно, мне пригодится это колесо. Давай, Ванька, бери все, что можно унести. Так, что он делает? Ну, ковальню такой достал Из-за пазухи Импровизированный щит, друзья, мы сделали Это лучшая защита, лучшая защита это нападение <связь> Ванька, ты молодец вообще, я смотрю Так, сковать можно, значит, а в печи что можно сделать Пока что непонятно Так, ну что ж, выходим, ребятки, пора уже начать свой путь Интересно, тут сохраняться-то можно Продолжить, изменить историю Такой, знаете, у нас играет интересный музончик Так, погнали Что у нас здесь такое? Непонятно Так, а есть карта какая-нибудь? Так, на таб, значит, мы можем посмотреть наш инвентарь, это наш, наш щит, это у нас какой-то пояс, а в деталях как можно посмотреть на то или иное, так, снаряжение, так, так, а, вот это у нас хлеб, а, волшебный предмет, съешь хлеб, чтобы стало лучше, А его же можно, наверное, на слота на какие-то ставить или что, вот это что такое, это у нас какие-то подвески, 50 монет у нас есть, так, смотрим, наковальня, руда, бронзовая, медная, серебряная, и золотая, друзья, у нас есть. Так, смотрим дальше. Так, э, вижу, что можно хлебушек кушать, но как его кушать, я еще пока не разобрался. Так, все, выдвигаемся. Выдвигаемся, ребят, приключения ждут нас. Так, тут у нас такая, значит, интересная деревня. Давайте поболтаем вот с этим мужичком. Священник, кузец не хочешь ли перед уходом получить благословение? Ну что ж, попроси, попросить благословения Какое благословение тебе нужно? Да ну нафиг у тебя цены, слушай, заоблачные какие-то Я, наверное, пойду отсюда Кузнец не хочешь перед уходом? Нет, не хочу, все, все, пошли отсюда Все, выходим, не надо нам благословения Идем дальше Так, опа, можем вот так вот блок ставить Идем дальше, друзья Выдвигаемся, у нас есть задача, которую необходимо выполнять. Что это за мужичок такой? Это торговец, скорее всего, чем-то. Барахлом каким-то. Приветствую, не хочешь ли купить обереги? А что там за обереги у тебя есть? Давай, показывай торговец. Так, купить, продать. А, давайте попробуем купить. <coughs> золотой зуб. Э, да. Зачем он нужен вообще? Поврежденный... Поверженный враг может утром уронить копейку, если мы золотой зуб приобретем. Ну, наверное, думаю, прикупим... У нас все-таки денежки есть И я думаю, что в процессе Воевать придется достаточно долго и много Поэтому мы, наверное, все-таки Золотой зубчик-то right. Прикупим, прекрасно Золотой зуб мы прикупили И давайте-ка выйдем Так, все пока Так, что у нас в инвентаре что-то обновилось Так, смотрим-смотрим Сразу же сходу Да, ребят, золотой зуб, поверженный враг Может уронить копейку, мы взяли продать уже можно его гораздо дешевле. Так, все, идем дальше. Так, это что у нас такое? Это у торговца здесь все, значит, оборудовано. Так, идем, ребятки, пора выходить, нам уже из деревни. Сюда, интересно, можно зайти? Нет, сюда нельзя зайти. Так, перекаты, значит, на пробельчик. Так, тут у нас дом священника. Я так понимаю, все. Так, а здесь что у нас такое? Сказать. А, скажи дорогой кузнец, как твоя рука? Не нужна ли тебе волшебная поддержка? Может применить чары? Так, благословление тебе, волшебство. Благи, благословите, а Бог дитя так отлично, О, Как всегда, у нас тут какие-то кости нужны. Нет, я так понимаю, все равно мы сейчас ничего не сможем, друзья, поэтому надо выдвигаться. Выдвигаемся. Так, пока что. Выдвигаемся. Нам необходимо сейчас срочно набаливать. О, детишки, давайте посмотрим. Тут собачка это есть. Что они тут делают? Собачка, привет, ей поговорить. Так. Так, здесь закончили, давайте пройдем дальше, посмотрим, что у нас здесь. Опа, это кто такой? В огороде пахарь пашет, да? Пускай дальше пашет, а мы пойдем делать свои кузнечные дела. Так, о, это косарь у нас. Вот по поводу косаря, кстати, мне бабка говорила. Давайте-ка у него спросим что-нибудь. По поводу косаря говорила. Иван, не встречал ли ты моего брата? Кто, Кто такой? Был Он должен был продать мое сено. Синяя. Уже два дня прошло, а, а от него ни слуха, ни духу. Надеюсь, этот глупец не просил. Все, до последней копейки вздыхает. Что ты говоришь-то? Зима совсем близко, нам нужна еда. Ты что там косишь, Там травы-то нет. Так, почему не продать? За что, что я за это получу? Я поищу его. Давай я просто поищу. Если я найду его, ты дашь мне красную повязку, что у тебя на голове? Эту? Она защищает мои глаза от пота, но я отдам ее тебе. Да, без проблем Я поищу его, но с чего мне начать? Благодарю, Иван Рынок, что рядом с фермами Он может быть где-то там Рынок, что за рынок? Так, давайте пройдемся еще здесь, посмотрим Так, дальше в поле нас не пускают Курочку трогать мы не будем, пожалуй Давайте пройдем сюда немножко пониже Вот такой вот брат Бравый типок наш Ванька Шагает и все ему нипочем Так, что у нас здесь такое? Это кто такой? Ты кто таков будешь? Гробовщик. Добрый день, Иван. Я тебя как раз вспоминал. С каждой новой могилой моя лопата копает все хуже и хуже. Она затупилась и теперь словно деревянная ложка. А копать могилы ложкой невозможно. Поможешь мне, кузнец? Да, конечно, я же кузнец. Что-нибудь починю, починю за 5 копеек. А, починю бесплатно. Почин... Давай почини бесплатно, я же добрая душа. Конечно, лишь пару ударов молотом. Раз. Два. Здорово, посмотрим, как работает кузнец. Так. Ну-ка, ну-ка. Теперь лопата гораздо острее, и я опять могу копать ей могилы. Ты помог мне. Чем я могу тебе отплатить? А, черви... червивая кость должна быть у тебя. Гнилая, кишащая червями. У тебя есть что-нибудь подобное? О, у меня в карманах всегда найдется парочка таких. Горбовщик с гробом на спине. Вот, держи. Ее очень сложно сломать. Так, отлично. Кость мы, значит, нашли. Хорошего так дня тебе. Благодарю, Ванька. Отлично, значит. Делаем добрые дела, ребятки. Начинаем, значит, как всегда, с добрых с добрых дел Ну и продолжаем, ребятушки, играть в эту игрушечку Под названием Просто Ега Это у нас экшен шечка. Как, ребятки, она вам нравится или нет Пожалуйста, комментируйте, оставляйте свои лайкосы И братишки скречу Они помогут в дальнейшем прохождении, если что Так, что это у нас за пастбище такой корове Давайте-ка подойдем к этому пастуху Так, что это творится у тебя Такая трудная жизнь, говорит пастух Но коровы счастливые да, я, я с тобой согласен, у них на рожах написано, что они просто сияют от счастья Так, идем дальше, можно ли замочить коровку? Курей можно, главное, бить, а коров почему-то нельзя По вымени вот так вот прямо, да, К молоточком в глазик Не, нельзя, ребятки Так, идем дальше, не отвлекаемся всякой ерундой, не занимаемся Так, мне кажется, что где-то я уже здесь был Что это за ребенок? Везде дети Так, давайте, ребят, исследуем местность. Мне бы интересно было посмотреть на карту Так, герой это, понятно, Иван, благочестивый Тело, разум, судьба Это наша прокачка, я так понимаю, задачи Вот наша есть тервичная кость Готова а Под бедняка а Сенокосильщик нам, ну, сенокосильщик нам, значит, задание дал Я принесу новости о его брате И он мне даст, значит, вот эту вот а, тряпочку подпотную Ну, а тут у нас, я так понимаю, помощь в управлении Ваша воля к борьбе Ваша физическая выносливость Опыт, а... Опыт растет, когда мы боремся, да Растет быстрее, пока не повезет Увеличится при использовании магии Увеличится при благословлении Увеличится по вашему выбору Сила воли, выносливость копейка, части тела и ковка Так, давайте-ка закроем Карту я, если честно, пока не вижу Так, куда мы идем? Мы идем, по-моему, обратно Так, давайте все-таки по, по направлению пойдем Мы двигались в эту сторону Может ли наш Ванька бегать? Нет, не может так, идем дальше. Это что за хибарка такая? Где искать брата, бедняка? Так, что у нас здесь? Какие-то казаки. Так, что у нас тут такое происходит? Мужчина паленка, Ик устроит. Паленка, я бы предпочел этому бутылочку вина Ик в любое время. Какие-то пьяницы здесь разговаривают. Ха, вино для слабаков. Что тут происходит? Не, ты не знаешь, от чего отказываешься, приятель. Говорит нам know, пьяница Только я один не, только я один не знаю их я это серьезно Так, что-то, короче, тут пьяницы какие-то болтают Ничего серьезного, короче, здесь нет Вроде как они говорят, что все серьезно Но на самом деле все это туфта Так, мне нужны конкретные, ребятки, деяния уже И куда мне можно за этими деяниями направиться Так, тут речка Речка, речушка, речка, река Так, дальше у нас, значит, по течению ничего нет а Здесь я уже был Так, давайте исследуем дальше Тогда я не знаю нам необходимо выполнить несколько квестов Отсюда я вообще, по-моему, пришел из с бабушкой повстречался Так, я, я вроде как вверх не ходил Почему карты нет? А где карта? Карта же должна быть в таких играх, нет разве? Или я что-то путаю? Так, давайте пройдем еще куда-нибудь Давайте пройдем и посмотрим, что же нам еще можно где найти. Ну, здесь я точно был, и там уже никуда не пройдешь. Так, в этом месте что у нас? Собрать. Как твоя рука? Так, тут я уже был. А, волшебство, благословление, волшебство. За небольшую плату я могу сделать копию твоего волшебного предмета, что у тебя есть. Так, так, так. Как интересно, он... А, а это он какой-то апгрейд себе на руку сделал в виде щита. Так, выйти назад. Так, подожди, а какой предмет отдать? Что, подожди, подожди, а что отдать-то? Волшебство. Отдать. Какой предмет отдать? Хлеб, что ли, тебе отдать или что? Ничего я не буду тебе отдавать. Мне хлеб самому пригодится еще. Мне надо выживать в конце концов еще здесь. Какой нафиг отдать хлеб? Хлеб мне пригодится. Так, и... а, вот у нас ворота. Я так понимаю, надо сюда выйти, да? А, выходим. И что у нас здесь? Подгрузка области. А, так, а что я вышел-то? Я, наверное, рановато вышел или нет? Ну, я вроде всю деревню обижал и ничего там такого не нашел. Я думаю, надо прогуляться здесь. Так, что сказать? Это что у нас, ворона что ли? Ворон, утомленная перелетом птица, взмахивает крыльями. Я могу разговаривать с воронами. Птица из коса смотрит на меня. Так, подсказки. М -м, у меня для тебя есть кое-что. Не принесешь ли ты мне кое-что? Давайте-ка, да, вот это вот. Что? Кое-что могучее, кое-что блестящее. Удиви меня, неважно. Так, ладно, а что за подсказки? Не дашь ли подсказку, птичка? Инструменты, помни о своих инструментах. Ворон умеет болтать с нами. Так, у меня есть для тебя кое-что, давайте посмотрим. Так, а если ему дать что-нибудь? Например, кусочек хлеба, можно же дать предмет, да? Так, дать предмета как дать? А, вот так вот просто. Так, кар, хорошо. Так, мы кусок хлеба ему отдали, и что дальше? Не принесешь ли ты мне кое-чего? Также, ребятки, цены остались такими же. Я ему просто отдал кусок хлеба. Ворон, отдай мой хлеб. Так. Птичку не дашь? Подсказку мне. Так, что, хлеб? Ладно, короче, птичка просто так-так отправится обратно. Но мы выдвигаемся. Так, надо здесь исследовать местность. Здесь можем исковать что-нибудь, смастерить. Колесо телеги. Я думаю, мастерить пока ничего не будем. Мне кажется, нам надо сейчас двигаться дальше. Движемся дальше, друзья. Так, так, так. Выйти. Куда это мы выходим? Куда? Ему не позавидуешь. Куда Иван отправляется на этот раз? А, Иван должен найти подарки для тебя. А Брат косаря. Вот сюда да, мне нужно. А Вот сюда мне нужно. Брат косаря пропал. Иван отправляется в пашенные земли, чтобы попробовать его найти. Да. В какой день начинается его странствие? Это вторник. А, он чувствует себя везучим. Так, это что у нас? Если я права, это должна быть среда В середине недели Иван может выдержать больше ударов Опа, это я так понимаю, бафы нам какие-то дает Да, воскресенье, воскресенье, день отдыха Иван всегда восстанавливается после драк А во вторник чувствует себя везучим Давайте попробуем во вторник, что ли, выйдем, я не знаю Что нам, везение, наверное, необходимо будет, я думаю Вот так вот бабки распределяют нашу судьбу Удар, не везение, делает его что-то там Подсолнечник везде. Так. А, да, значит, идем, ищем обратно а, косаря, я так понимаю. И надо что-то у него а, взять. А задание посмотреть мы всегда можем здесь. А под бедняка выполняется. А, я должен принести новости о брате, значит, нашему косарю. Невыносимая жара. Но ну, ничего страшного. Идем, идем. Нам нужно найти, короче, информацию. Так, это что такое, а? Тихо, тихо, тихо. Это кто такие? Вы откуда вообще, ребятки? Вы откуда вы такие красивые взялись-то, а? Так. Так, вам по удару, чувак, их хватит, что ли, чтобы успокоиться, а? А ну успокоиться всем, лежать. Ох ты, как такое ощущение, как будто мне вдарили, но на самом деле не вдарили. Плюс одна часть тела. Так, так, можно подбирать, значит, всякий шмот, всякие, значит, из них штучки выпадают, ништячки. Так, все исчезли, отлично. Я так понимаю, тут у них какой-то мини-лагерь был. Кстати, ни хрена себе, вы видели? Так, это стамина, я так понимаю. Удар по этой бочке, по... То есть ее можно было просто взорвать вот таким вот способом. Я возьму на заметку. Так, идем дальше. Нам наверх. Направо пойдешь, смерть найдешь. Налево пойдешь. Удачи тебя будет сопутствовать. Идем налево. И я думаю, что... Ох ты ж, е опять какие-то гады. Тихо, тихо, тихо. Не пускайте в меня. У меня здоровье и так маловато. Так, можно щит, кстати, ставить. Вот так вот. Раз. Тихо. Вроде бы не прошел. Не прошел же урон. Или прошел. Вы откуда вообще? Я Ванька... Кузнец, я сейчас тут всех вообще Образумлю, на добрые дела Всех приговорю, так, идем дальше Идем дальше Что нас здесь ожидает Пока что чистота, пустота Пока что устраиваем погромы И ищем, значит, брата-косаря Так, опять, оп Так, иди отсюда, тихо-тихо-тихо Нельзя в меня стрелять, нельзя меня бить У меня здоровье-то Да, кстати, смотрите, сначала у нас стамина Кончается, а потом уже начинает отниматься здоровье так, вылетают ништячки, монетки, нам это все пригодится. Здесь ничего нет в этих полях. Карту открывать нельзя, мини-карта только у нас есть, вот видели, в правом верхнем углу экрана. И все, что ли? В этом закутке больше ничего. Как-то наша Ванька может быстрее бегать, нет? Что-то я не замечал за ним такого. Этот камень ломать нельзя, да? Зато от него отскакивает молоток. Так, ну что ж, давайте дальше будем блуждать по, полю, по полям подсолнечника. Нам, ребятки, дали квест, который мы должны сейчас вы, выполнить непременно. Так, идем, значит, ищем на жопу на свою э, жирную кузнечную неприятностей. Пока что неприятности сами нас находят. Опа, опа, чё, попробуйте достаньте меня. Я Ванька кузнец, не так-то просто со мной а расправиться. Наваляю всем. Если вы того хотите. Так, что это такое? А, одни части тела, значит, у нас. Давайте смотрим, куда у нас эти части тела складируются. Мы же их собираем. Так, часть... Червичная кость. а Части тела... Ага. Части тела у нас это типа валюта какая-то? Или что это такое? А для чего вообще они нужны? Я не знаю, честно. Но, скорее всего, это какая-то, ребятки, какой-то ресурс... Э Скорее всего, нужны для увеличения опыта. Не знаю, ребят, пока ничего про тонкости и нюансы, да. У нас такой кратенький обзор того, что видим. То, что видим, то и обозреваем. Так, это кто такой? А, ты кто такой? Пастух, не хочешь ли сыра, путник? А, сыр? Разумеется. Ни за что не откажусь от хорошего козьего сыра. Прошу прощения, у меня больше You're нет коз, почему у тебя нет коз? Почему ты предлагаешь козий сыр, давайте с ним еще поболтаем Так, подожди, только не сейчас, ставь свой нечесный сыр себе, ладно <laughs> Агрессивно ответим мы ему, так, козел, скажи мне что-нибудь Пою тебе, а Асану, путник, послушай старого батюшку, и я тебя щедро награжу Так, козел, давай коротко, ясно и по делу а что ты там имеешь в виду? Ты же козел, в самом деле. Ты говорящий козел, о каком батюшке ты говоришь? Ты вообще о чем? Не обращай внимания на мои копыта. Я точно батюшка. Это такая же, правда, как то, что трава зеленая, а небо голубое. Так, давай вот без этого всего, давай конкретно. Меня всего лишь немножко наказали, кто тебя покарал. А как это кто? Бог и покарал, видишь ли, сатана искусил меня и вверкав состяжательство. Бедное несчастное животное. В минуту слабости я начал ради заработка рядиться бесовским козлом, ну. И что? Так, какое мне до этого дело? Это божья воля. Так, принять решение, не связанных там-там. Тарам-там-там-там-там. Давайте божья воля. Есть такую участь уготовил тебя бог, я не буду вмешиваться в его планы. Так, бог наказал меня за это прегрешение. Костюм стал моим настоящим обликом. И суть-то в чем? Жене я был больше не нужен, и она продала меня этому чокнутому пастуху. Че, мне выкупать, что ли, тебя? Я не понимаю. Что надо-то? Какое мне до этого дело? Я помогу тебе, чем смогу. Думаю, ты искупил свой грех, я спасу тебя из загона. Я буду тебя самым верным другом, говорит там, козел, и мы сейчас будем его а, спасать. Че, мне просто взять его, что ли, ничего? Я буду носить грузы, сбивать с ног твоих врагов и стрелять тебя твоими благословлениями. Так-то да, скотинка может полезной показаться. Все, что попросишь, только выведи меня из этого вонючего загона, умоляю. Сейчас мы что-нибудь придумаем. Хватит же блять. А так, по рукам. Посмотрю, что я смогу сделать. А, по рукам. Я сразу возьму right. тебя в спутники. Уходим Let's отсюда. Так, ну что ж. Сказать. А как? Давай-ка мы сейчас его вытащим из загона, я так понимаю. Так, ну что? Так, подожди. Так, вот так вот о козлах. О козах. Дурака не валяй разумеется. Так, давай о... давай лучше о козах поговори, правильно? А что с ними? Черный козел на самом деле человек. Отдай мне говорящего козла. Черный козел говорит. Так, черный козел. Отдай мне козла. Черный козел говорит. Так, это у нас значит... Э... Отдай мне просто козла, что? Козел говорит, разве не слышишь, это не твоя забота? Не твоя забота, нет? Не ты научил. Ты о чем? Все мои козы говорящие... Ага, понятно. Чер черныш, сколько ты хочешь за него? Так, ха-ха, да, думаю, ты с ума сошел, От, а то черного никому толку нет, он даже молока не дает. Так, так, не все же, я с ней не расстанусь за какие-то деньги, почему? А, впрочем, я могу дать тебе другую рабоченку. прогони без в здешних краях разбойников и я дам тебе козла. Короче, все понятно с вами, как обычно, так, разбойники, говоришь, я лучше подерусь, а, да, верно, все верно, лучше я подерусь, хороший повод подраться. Так, так, так, разбойники, говоришь, разбойник говоришь, да? Плевать на козла, с ними надо разобраться, на, госу... на государевых землях им нет места. Ну все, пошли валить разбойников, я уже даже понял, где они находятся. Скорее всего, они вот здесь и находятся, в этом закутке. Где вы, разбойнички? Пар... Ох ты! Это, блин, какие-то большие шмели-переростки. Тихо, тихо, тихо. Уходим от атаки. Тихо, держите. О, их еще меньше, их еще больше становится. Офигеть. Тихо, тихо, тихо, тихо, уворачиваемся от ударов. Так, мой молоточек, как у, как у молотора, блин, летает туда-сюда и всех просто ваншотит. Так, уходим, уходим от пчелиных укусов. Не люблю я пч пчелиные укусы. Они очень больные и противные. Так. А это разве не разбойники были? Это мы не выполнили квест, нет? Я думаю, что нет, это просто были мелкие неприятности на нашем пути Ну что ж, игрушечка, ребятки, вот такая у нас Называется она Ега Играем за кузнеца И путешествуем по этому интересному, красочному, увлекательному миру Так, вот это разбойники, что ли, или кто это такие? Так, хорошо, что мой молот умеет обратно возвращаться Двойной удар Тихо-тихо-тихо Не забываем ставить блок Блок нам тоже должен жизнь спасать Так, что-то как-то камера отдаляется И, кстати, камеры нельзя здесь управлять Почему бы ей... Так, блок-то у меня работает. Тихо, блок. Такой ощущение, как будто блок у меня не работает. Так, глушанули мы чувак, чувачка, и он рассыпался на куски. Так, это тоже что-нибудь те разбойники? Фу, я думал, это уже те самые разбойники. Так, попа. Так как он у меня попал-то, а? Как ты в меня попадаешь вообще, не понимаю. Так, еще одного завалили. Вот здесь по-любому есть разбойники, о которых говорил этот пастух. Надо бы их уже наказать и прогнать Хоть бы какую-нибудь карту мне подкинули Я не могу вот так вот просто Ой, опять, опять пчелы, опять пчелки, ребятки Пчелки, пчелки Там еще этот упырь Как же вас много, а откуда вы беретесь, а? Так Тихо, тихо Щит, щит, щит, щилд Так, так, так Вот такие, значит, у нас боевочки здесь в этой игрушечке то есть разнообразия особо большого вы здесь, ребята, не увидите. То есть тут либо левая атака, либо правая кнопка мыши. Так, всех пчел, короче, надо уже повырубать. Ну, кусаются, зараза, больно. Больно кусаются. Так, а как, интересно, можно перекусить-то хлебушком? Вот так нажать, что ли, на него или что? Так, это понятно. С этим я понял. Увеличит использование магических предметов. Да, я все, поел хлебушка и восстановил все жизни свои. Идем дальше. Где еще разбойники? Мне говорили о каких-то разбойниках. Почему вас тут так мало? Тихо, тихо. Ты хотел мне вдарить, я так понимаю, да? Ну я блокирую все твои удары. Так, и это не все разбойники были, я так понимаю. Пойдемте в другое место. Ну, хотя бы опыт какой-то у нас копится потихонечку. Одни трупы везде остаются после меня. Ванька, кузнец ты, молодец. Наваливает как следует. А тут так как попасть, этот камень можно разбить? Да, по всей видимости. Это можно поломать, раз он красным горит. Но не так-то просто, как кажется. Так, почему? Надо постараться как-то, наверное. Он не хочет этот камень разбиваться. А как же? Что же с ним сделать надо? Надо какой-то специальный инструмент или что? И полоски ХП у него никакой нету. И ничего тут нету. Не пойму так. А может быть как-то надо... Тут же по идее подсолнечник. Просто пробраться туда ничего не стоит. Они тут-то было, друзья, это такая игра, что здесь необходимо все-таки... Непонятно каким образом, значит, а... я бы прошел через эти кусты легко. Почему-то не хочет поддаваться этот камень. Ладно, не будем заниматься ерундой, пойдем обратно наверх. Так, возможно, возможно, в другой стороне стоит еще поискать разбойников. Это понимаю. понимаешь, я еще не всю местность расчистил. Надо искать места еще, где можно чего подрасчистить Так, идем туда Наверх это у нас к пастуху, а вот здесь, скорее всего, могут быть разбойники Так, это кто такой? Взаимодействовать Должно быть, он использовал это для своей защиты Так, скорее всего Так, возьмем Возможно, мне это пригодится Так, острая вилка Мы ее взяли Ты кто такой? Как ты сюда попал? Брат фермера, хвала душе твоей, я так рад, что мы встретились, дорогой кузнец. Я уже думал, что обречен, должно быть, мой братец сильно беспокоится обо мне. Как ты оказался привязанным к дереву? Я продал на рынке все сено моего брата. Но на обратном пути домой шайка разбойников загнала меня в тупик, а, обобрав до нитки. А сжалься, не, оста не оставляй меня здесь, одного умоляю, освободи меня, говорит этот нам путник, брат фермера. Давайте развяжем его. Так. Благослови тебя, Господь, Иван, но я должен еще кое о чем тебя попросить, если я осмелюсь. Нас с братом настигла ужасная нужда. Нам очень нужны эти деньги. Без них нам буквально смысле не пережить эту зиму. Дорогой кузнец, если бы ты мог вернуть нам украденные на разбойниками деньги, мы были бы вечно были у тебя в долгу. Наверняка их лагерь где-то неподалеку. Вот как раз-таки я его и выслеживаю. Да, не беспокойся, ты со всеми разберусь. Не беспокойся, сам совсем разберусь. Там, тебе нужно найти 100 копеек, удачи. Я уже сам заискался этот, этот лагерь, не могу никак найти. Давайте идем вот сюда, вот. Я надеюсь, что здесь мне повезет уже. Вот прям указатель стоит и указывает на то, что здесь где-то лагерь бандитов. Или дальше надо пройти было. Я сейчас даже не знаю. Пойдемте лучше дальше пройдем. Мне кажется, что лагерь бандитов должен быть где-то на этой локации. Вот стопудово должно быть так. Но я точно не уверен. Будем искать. Так, это что такое у нас? Взаимодействовать. Цепочка. Эта цепь может мне пригодиться. Ну давай, нам все пригодится. Давай посмотрим. Ну-ка, что наш Ванька выкует сейчас? Вот так вот. Опа. Это у нас вилочка с цепочкой получилась. Да, вот такая вот. Теперь я могу перебраться. Так, подождите. Куда он может перебраться? Как это действует, интересно. Так, это у нас скидаемый молот. Мы его заряжаем. И перекидываем. А как перебираться-то? Как это работает? Блин, это я съел еще одну булку. Так, а, наверное, на shift. Да-да-да-да-да, точно. Ага, все, ребятки, понял я. И сюда можно. Так, это кто такой? Что, разбойничий лагерь, что ли, нашел? Давайте поболтаемся. с ним. Глава, не места, что What тебе нужно? Want? А, драться, ограбить <свят> Вы украли Так, вы украли Вы обокрали, обокрали беду, бедлагу, забрав деньги Честно заработанные Ничего мы не крали, нас самих ограбили У всех, короче, здесь проблемы Да, мы преступники, но мы не грабим Простой народ а Теперь оставь нас, пока мы тебя не проучили Говорит нам главарь а Все останется... Вор всегда остается вором а, Вам меня не обмануть У Меня сможет быть обмануть шайка right. а, Парни, взять его Так, пора бы, я так понимаю, подраться, да? Тихо, тихо Тихо, у них щиты есть Типы-то серьезные Тихо, главное не дать себя зажать Главное не дать себя зажать, друзья Так, молоток нам в помощь Это серьезные типы Это уже не шухры-мухры, ребятки так Серьезные типы, да? Все, но ну мы с ними справились Ванька, молодец, так Чуть-чуть меня продамажили, правда Но мы все-таки 100 монеток забрали И вот тут какой-то сундучок есть у них Давайте тоже его Обберем а, Монетки, монетки, а, дурной глаз Я нашел какой-то, не знаю для чего это нужно Так, здесь что-то, а, это я цепочечкой Перемещаюсь с помощью цепочечки Так, сюда невозможно зайти ну, я, в принципе, думаю, что квест мы выполнили. Пойдемте-ка обратно к фермеру и попробуем завершить этот квест. Этот тип уже куда-то убежал. Так, будем пользоваться нашей новой приблудой. Ну что ж, ребятки, вот такая вот игрушечка под названием Яга, ролевая игра. Мне лично первое впечатление они положительные достаточно. И я поиграл в нее, будь моя воля. И главное, чтобы она, ребятки, понравилась вам. А потому, чтобы я понимал, что она вам нравится, давайте наберем на этот видос как минимум 150 просмотров и хотя бы 50 лайков. И тогда, братишка, Scratch замутит прохождение этой интересной РПГшки под названием Ега. 70 баллов я и ставлю, как рпгшки, как игрушечки в своем жанре. Ну и конечно, же, и, конечно же, обязательно продолжу играть. Так, давайте поболтаем еще раз с этим постуком. Не хочешь ли сыра, путник? А, так, разбойники, 20 разбойники. Разбойники где? Они рыщи неподалеку, иди куда глаза глядят, рано или поздно наткнешься на них. Короче, понятно, все. Разбойников мы обязательно, ребятки, найдем, но в следующих сериях. Ну а пока играйте только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея, обязательно еще увидимся. Пока-пока.